Руководитель тренингового отдела Международного бизнес-колледжа ФАХО мистер Лоу Цифа. Uh, спасибо всем дорогие друзья и всем здравствуйте. Uh меня зовут Лоу Зифа, я являюсь специалистом Международного бизнес-колледжа Фахо. Очень рад, что все вы сейчас присоединились к нашему онлайн-семинару, чтобы поговорить о здоровье. Но перед началом, конечно же, мы с вами должны озвучить статистические данные по коронавирусу на данный момент. 那么, uh, сегодня к 10 часам утра по московскому времени, uh, данное число составляло уже более 5 миллионов зараженных человек по всему миру. 那么, uh, в России данное число uh, заболевших уже превысило 300 тысяч. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, кто сейчас находится в домашних условиях, старайтесь продолжать следить за своим здоровьем. Мы очень надеемся, что всем нам по силам как можно быстрее одолеть этот вирус. Помимо всего этого, меры предосторожности необходимо соблюдать. И, конечно же, в дальнейшем, когда все это уже закончится, мы сможем воссоединиться с семьями и воссоединиться с своими друзьями. Говоря о здоровье, конечно же, ни в коем случае не можем пройти мимо такой темы, как репродуктивная система женского здоровья. Поэтому именно сегодня а, очень повезло всем, кто подключается, всем, кто подключились, потому что именно данную тему мы сегодня будем разбирать подробно. 女 ,女 ,啊 ,啊 ,啊 啊, конечно же, каждая женщина ,啊, является ,啊, очень важным аспектом жизни любого мужчины. Однако вопросы, связанные именно с репродуктивным здоровьем, очень часто возникают и беспокоят. Бывают такие состояния, когда при возникновении проблем девушка-женщина начинает стесняться и не обращаются за помощью к специалистам. Конечно же, все это не может не сказаться на остальном состоянии здоровья. Итак, давайте для начала мы, конечно же, ,呃, рассмотрим, ,呃, ознакомимся с самой системой ,呃, ,呃, репродуктивного здоровья. Итак, конечно же, здесь происходит подразделение на наружние половые органы и на внутренние половые органы. Ну а сегодня мы будем подробно разбирать внутреннюю составляющую половых органов. Внутренняя составляющая половых органов подразделяется на четыре главных органа. Первое это влагалище. Второе это матка. Третье, это мат, маточные трубы, или еще их называют Есть. И яичники. 啊, конечно же, каждый из перечисленных 呃, внутренних органов имеет свои 呃, очень 呃, сильные функции. 那我们再了解这些, 呃, но uh, перед тем, как мы будем говорить о различного рода заболеваниях, мы должны с вами понимать, какой функцией они обладают. Итак, uh, первое – это влагалище, это внутренний непарный орган, имеющий наружную область, uh, и он имеет три основных функции. Первое – это Первая функция – это рождение детей. Второе – это выведение менструальных и вагинальных выделений. И третье – это осуществление вагинальных половых актов. 因道出现炎症的人, 特别的多, 呃, вообще в повседневной жизни 呃, очень много людей встречаются с проблемами именно здоровья влагалища. Однако 呃, очень большое количество, очень большой процент заболевших 呃, связан 呃, именно с неправильным использованием гигиенических 呃, средств. 那么, 啊, также мы сейчас должны конечно же ознакомиться с функциональностью матки 那么, 子宫的作用呢, 它主要是胎儿, 啊, матка служит для дозревания 啊, оплодотворенных яйцеклеток 它这个地方呢, Необходимо матку стараться всегда держать в тепле. Если часто приходится питаться холодными продуктами, либо же пить холодное, то очень скоро могут наступить проблемы. Также часто может возникать скопление излишних токсинов. 那么, 啊, говоря о маточных трубах, да, фаллопиевых, они обеспечивают продвижение яйцеклетки. Ну а яичники 啊, также имеют очень важные функции. 那么, 卵槽, 哦, 它主要是, 啊, 排卵子, Яичники выполняют генеративную функцию, то есть они являются местом, где развиваются и созревают женские половые клетки. Также они являются железами внутренней секреции, которые вырабатывают половые гормоны. Однако в настоящий момент тоже часто возникают... Uh, проблемы у многих uh, женщин со состоянием яичников. Uh Это также имеет uh, тесную взаимосвязь с переизбытком различного рода токсинов, ]还有 Еще один момент я обязательно должен, конечно же, сейчас сказать. Если вы хотите, чтобы а, здоровье было хорошим, также хотите, чтобы а, кожа была очень ухоженной, красивой, обязательно а, необходимо следить за состоянием здоровья яичников. Поэтому, если мы желаем а, здоровья нашей репродуктивной системе, обязательно три вышеперечисленных внутренних органа должны быть в хорошем состоянии. Конечно же, это было бы все в идеале, но в жизни зачастую в по истечении, в, в процессе жизни возникают различного рода проблемы. 呃, очень часто легко могут проявиться заболевания. Поэтому мы очень надеемся, что сегодняшняя полезная информация очень пригодится вам в будущем и даст пользу вашему здоровью. Итак, в процессе жизни у женщин имеется четыре очень важных основных аспекта, которые необходимо... Первое – это выведение менструальных и вагинальных выделений. Второе – это возникновение различного рода заболеваний лейкория. Да, то есть молочно-белая или светло-желтая слизь, которая выделяется женской маткой и влагалищем. Третий вид проблемы – это проблемы, связанные с беременностью. Четвертая форма тоже проблемы, 啊, связанные с рождением детей. 比如说, 啊, например, часто мы встречаем 啊, такие ситуации, когда 啊, женщина не может 啊, забеременеть или родить ребенка. 他, 啊, 啊, после подобных ситуаций очень 啊, тяжело в дальнейшем также восстановить uh, данное состояние. то есть все вот эти перечисленные моменты все также относятся к гинекологическим заболеваниям. Я даже сейчас уверен, что среди присутствующих на онлайн-трансляции имеются женщины, которые испытывали или испытывают сейчас проблемы по репродуктивной системе. Oh 啊, конечно же, гинекологических заболеваний 啊, встречается очень большое количество. 呃, например, ,呃, в процессе ,呃, менструальных ,呃, состояний ,呃, необходимо быть максимально осторожным. 呃, обязательно необходимо находиться в хорошем расположении духа. 呃, вообще, в процессе жизни женщина 2100 дней Uh, как раз-таки находится в состоянии менструального цикла. Поэтому здесь жизненно важно, просто необходимо использовать правильные гигиенические средства по уходу. Например, это uh, ежедневные прокладки. No Согласно данным опроса Всемирной организации здравоохранения, от 80 до 90% женщин они подвержены гинекологическим заболеваниям. ,啊 啊, конечно же, 啊, большой данный процент 啊, связан и с неправильным использованием 啊, гигиенических 啊, прокладок. Поэтому обязательно необходимо делать правильный выбор и э, выбирать качественные э, прокладки. Друзья, посмотрите пожалуйста, сейчас на столе вы видите коробку, это оздоровительные прокладки корпорации FAHO. Данные прокладки являются очень комфортными и очень безопасными. 那, 这边呢, 是我们看到的, 呃, 日用的, 呃, обратите внимание, что данные прокладки имеются двух видов. 呃, первый вид 呃, относится к ночному использованию, а второй вид 呃, относится к дневному использованию. 那么, 为了让更多的女性, 啊, Конечно же, данная разновидность поможет как можно большему количеству женщин сохранять здоровье и красоту. Ну, Сегодня я также хочу продемонстрировать наглядно вам, милые дамы, на что способна функциональность данной прокладки. Итак, посмотрите, пожалуйста, у меня сейчас в руках прокладки ночного использования. 嗯, 啊, также сейчас у меня находится в руке упаковка 啊, прокладок другой 啊, марки. 那么, 嗯, 啊, 啊, но мы 啊, заклеили 啊, бренд название бренда других прокладок, потому что вот в прямом эфире и на обучениях мы не собираемся порочить оздоровительную продукцию других компаний, других марк. Сегодня мы просто хотим проверить именно функциональность нашей прокладки и прокладки иного бренда. Итак, для начала, обратите внимание, пожалуйста, на герметичную упаковку прокладок корпорации FAHO. Обратите внимание, что здесь герметичная упаковка также состоит из пищевой алюминиевой фольги. Очень удобно в использовании, потому что данную упаковку можно раскрыть, а далее потом опять закрыть, создав герметизацию. Итак, я открываю данную упаковку и достаю одну гигиеническую прокладку. Обратите внимание, ]的. очень удобно, после того, как я ее достал, сразу тут же закрыл. Ну, например, если мы в то есть после того, как мы достанем прокладку, используем а, упаковку, саму можно спокойно оставить, например, а, в туалете. Мы把这个口, а То есть а, когда мы с вами закрываем упаковку, создаем а, герметизацию, мы уверены, что иные различные внешние факторы не попадут и не а, ухудшат состояние прокладки. 就不能再碰住了. Давайте посмотрим на прокладки другого бренда. После того, как мы открыли упаковку, ее уже невозможно обратно закрыть. То есть если, если мы пыла. начинаем использовать данные прокладки после того, как открыли, оставив где-то, а, это также создает фактор а, внешнего заражения прокладок. То есть различного рода биологические микробы способны загрязнить их. Итак, давайте мы сейчас достанем данные прокладки и посмотрим на них повнимательнее. Обратите внимание, что сама гигиеническая прокладка в индивидуальной упаковке полностью закрыта на 360 градусов. Это мы можем вам сейчас наглядно продемонстрировать. Даже если данная прокладка находится в вашей сумке или в кармане, она не будет загрязняться. Обратим внимание сейчас на 呃, прокладку также иного бренда. 那么, 起床以后, 大家来看, 它就非常容易污染, 呃, здесь 呃, при раскрытии нет также защитного такого 嗯, покрытия, 呃, поэтому это создает риск загрязнения данной прокладки. 所以, 从外包装们来对比, 啊, поэтому дорогие друзья необходимо обращать также на данный фактор внимания что внешняя упаковка играет также значительную роль Но, когда мы используем гигиенические прокладки конечно же очень важна сила впитывания данных прокладок Давайте, сейчас мы также наглядно вам продемонстрируем возможности нашей прокладки и 啊, прокладок и нового бренда. 那么我们, 嗯, 平常的时候啊, uh, обычно, когда uh, происходит менструальный uh, цикл, uh, происходит около 50 мл выделений. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Сейчас я открываю обертку и полностью достаю гигиеническую прокладку. Раскрываю ее. Также мы открываем прокладку иного бренда. Постараемся их одинаково сейчас установить. Итак, для начала мы проведем по ним руками. То есть, когда проводим руками, можем почувствовать uh, материал. Uh, сейчас мистер uh, Лодзефам, uh, проведя, говорит, что очень uh, комфортный материал. 对, 啊, 这个, 这个面, 啊, 它是接着我们, 呃, 音部最, 啊, почему такое 呃, внимание обращается на сам материал? Да, потому что он непосредственно соприкасается с нашими 呃, органами, которые производят выделение Поэтому сам материал должен быть, 呃, конечно же, качественным. 大家可以看, Обратите внимание, также по краям а, здесь а, имеются а, защитные щитки. Данные защитные щитки а, защищают а, тампон от протекания по бокам. Сейчас я вам продемонстрирую налив жидкость на данные тампоны, как они впитывают. Итак, как мы уже сказали, около 50 мл а, менструальных выделений происходит во время данного цикла. ]我这个是20毫升. Обратите внимание, у меня сейчас в руках шприц, который объемом 20 миллилитров. То есть я использую по 2,5 объема шприца. Итак, смотрите внимательно, я сейчас наношу жидкость. Обратите внимание также на то, что происходит медленное впитывание влаги. Поэтому, зачастую, часто выбор всегда uh, происходит именно от силы впитывания влаги. Uh, если же uh, сила впитывания очень слабая, то это всегда может доставлять максимальный дискомфорт. Uh, сами даже подумайте, если же uh, впитывается uh, выделение очень плохо, наверняка вам самим будет максимально дискомфортно себя ощущать. Также часто происходит боковое вытекание через данные прокладки. Поэтому часто так происходит, когда женщина встает, обязательно оглядывается назад, смотрит, не осталось ли следов Uh, на одежде, это очень uh, смотрится uh, немножечко дискомфорт Поэтому, дорогие друзья, uh, если впитываемость на хорошем уровне, то можно здесь расслабиться. 50毫升. 50毫升. Итак, на нашу прокладку мы сейчас нанесли 50 миллилитров жидкости. Сейчас давайте те же 50 миллилитров жидкости нанесем на прокладку иного бренда. И мы сможем наглядно увидеть, сравнив данные возможности, какая сила впитывания имеется у прокладок. Хорошо, и еще немножечко миллилитров. Очень важно, конечно же, одинаковое количество нанести на данные прокладки, для того, чтобы правильно произвести сравнение. Итак, для начала, конечно же, я хочу сам рукой попробовать провести и почувствовать, имеется ли жидкость. ,很凉 ,很凉 啊, прокладка корпорации FAHO очень комфортна, 啊, потому что она впитывая влагу 啊, снаружи не оставляет 啊, мокрых следов. Однако вторая прокладка 啊, очень в холодном состоянии сейчас находится и на руке у меня остается жидкость. 啊, 啊, 啊, я даже хочу попросить сейчас Ваира подойти также проверить вот спрашивают меня, как ощущения, ощущения, честно сказать, непередаваемые, потому что, ну, действительно, одна рука у меня сейчас сухая, а вторая, она у меня намокла. Да, действительно, спрашивают, комфортно ли ощущается моя кожа, когда я соприкасаюсь с прокладкой, да, комфортно. Положаю руку на сердце, да, комфортно. Итак, для того чтобы вам увидеть в каком состоянии находятся данные прокладки, мы сейчас используем салфетки и посмотрите сами, что из этого следует. Итак, посмотрите, пожалуйста, я сейчас придавил каждую салфетку на прокладку, обратите внимание, что что салфетка, которая была наложена на прокладку, <скажут> сухая, а вторая салфетка, она полностью практически вымокла. Поэтому вы наглядно здесь также могли увидеть данную силу впитывания. <сказывают> Благодаря вот такому небольшому эксперименту мы можем с вами убедительно говорить о том, что сила Именно впитывание у прокладок корпорации FAKO очень высокое. 并且我问一下, 嗯, 嗯, 啊, поэтому можно быть спокойными, потому что 啊, жидкость, которая в не будет 啊, 看, беспокоить 啊, тем, что она на, находится снаружи. 对 ,对 ,对. 那接下来了, для того, чтобы еще лучше... 啊, посмотреть на конструкцию а, данных прокладок, конечно же, а мы хотим показать их изнутри. А, не знаю, был ли у вас такой опыт, может быть, вы в своей жизни также когда-нибудь разбирали прокладки по частям, смотрели, что там внутри находится. Сегодня такая возможность у всех есть, потому что мы сейчас ее подробно разберем, из какого же она состоит материала. Но, Я не знаю, мужчины, которые следят за данной трансляцией в жизни вообще, видели вживую прокладки или нет. Поэтому, если вас это также сейчас заинтересует, мужчины, возвратившись домой, можете также провести вот такого рода эксперименты. 对, Итак, для начала мы с вами раскрываем 呃, прокладку компании FAHO. Я немножечко волнуюсь, потому что ранее мне не приходилось вот так вот наглядно разрывать и смотреть из чего состоит прокладка. Итак, первый слой, который сейчас э, я э, отрываю, это э, слой, который состоит из сухого и удобного нетканого материала. Да, потому что именно данный слой соприкасается с нашей кожей. Обратите внимание, что э, на данном слое располагается большое количество дышащих дырок. Поэтому через них происходит как впитывание, также происходит и хорошая воздухопроницаемость. Помимо всего этого, на данном нетканном материале вы можете по краям наблюдать как раз такие образованные защитные щитки, которые не позволяют происходить боковой утечки. Вы можете также наглядно посмотреть и боковую область. Вы видите, да, что вот данная линия четко как раз таки демонстрирует данный защитный щиток, который не позволяет происходить боковой утечки. Помимо всего этого, сам материал на ощупь очень приятный, поэтому при использовании мы уверены, что ощущения будут очень комфортными. Итак, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Это первый слой, который состоит из нет материала. Второй слой, то есть вторая основная функция это анионовый чип, который я держу в руке. Данный анионовый чип включает в себя четыре очень важных составляющих. Первая составляющая это отрицательные ионы кислорода. Данные отрицательные ионы кислорода, они могут стерилизовать и уменьшать воспаление. Также во время менструального цикла, конечно же, происходит очень неприятный запах. 那我们用上这个, 包括的卫生巾以后, 你看来月经, Поэтому если использовать прокладки качественные, то тогда, конечно же, запаха не будет. 那, 啊, Вы также можете 啊, лично 啊, удостовериться в этом, 啊, проверив сами. Также, помимо всего этого, данный анионовый чип обладает такой функцией, как эффект дальнего инфракрасного излучения. Данный эффект может улучшать микроциркуляцию крови. Также повышать состояние иммунитета. И облегчать менструальные боли. 呃, 来月经期间, 啊, помимо всего этого происходит улучшение при 啊, состояниях гинекологических заболеваний. Поэтому вы в дальнейшем самостоятельно также можете ощутить, как 啊, заболевания различного рода мало, мало постепенно начинают проходить и улучшаться еще один важный фактор, который в себя включает анионовый чип, это ионизированные наночастицы серебра. Они оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие, а также помогают поддерживать нормальный уровень кислотно-щелочного баланса влагалища. А также а, еще одна четвертая заключительная функция данного анионового чипа – это магнитная функция. Она способствует стимулированию микромагнитного поля человеческого организма и поддерживает нормальный обмен веществ. Поэтому вот такой замечательный... Многофункциональный анионовый чип, располагаясь на самом тампоне, дает очень большую, сразу, большой результат по улучшению состояния здоровья. Но, есть, Давайте проверим на другом в тампоне имеется ли что-то подобное? 我们看看, 都是像被, 被救纤维一样, 惨渣一样, обратите внимание, что раскрыв 呃, верхний слой 呃, данного тампона, здесь 呃, все немножечко выглядит беспорядочно. То есть напоминает обычную вату, которая располагается внутри тампона. То есть, здесь uh, какой-либо подобной uh, технологии не присутствует. Uh, давайте сейчас мы отдельно проверим как раз таки именно саму силу 在我们来月经呢, данного сердечника. Uh -huh. Если же uh, подобного рода uh, используется материал, Конечно же, при менструальном цикле э, впитываемость происходит очень плохая. Само собой это повлечет за собой, конечно же, ухудшение по здоровью. Ну, если же длительное время использовать подобного рода э, тампоны, простите, прокладки, то, конечно же, это приводит к гинекологическим заболеваниям. Обратите внимание, как аккуратно выглядит все uh, в тампонах, uh, uh, прокладках uh, корпорации Флого. Там мы много Это четвертый слой. состоит из uh, сверхгибкого uh, комбинированного сердечника из лавсанового материала. Вы можете наблюдать, как каждый слой здесь находится по отдельности. Даже если происходит обильное выделение во время менструального цикла, это тоже не страшно. Итак, посмотрите внимательно, пожалуйста, еще раз на сам комбинированный сердечник. 那, 呃, 我们刚才讲了, 有的女人呢, 我们来看看, 呃, Итак, обычно 呃, мы говорим о том, что при 呃, менструальном цикле выделяется около 呃, 50 мл 呃, выделений. Однако бывают такие состояния, когда 呃, выделения происходят в более 呃, своем чрезмерном состоянии. 那, Давайте посмотрим, если же происходит, например, чрезмерное выделение, может ли с этим справиться данный сердечник а, прокладок. Мы сейчас в пример, конечно же, ставим именно ситуации, когда происходит именно обильное, то есть нормированное выделение при менструальном цикле. Обратите внимание, что сердечник прокладки иной фирмы не справляется с данной функцией. То есть он не может себя впитать. А давайте теперь посмотрим, справляется ли с этим прокладка корпорации Fahol. Обратите внимание, ни капли жидкости не выходит из данного стакана. Поэтому если же у вас проистекает или у ваших знакомых проистекает обильный процесс а, выделений а, в момент менструального цикла, вы спокойно можете использовать а, прокладки корпорации Фахов. Итак, это был четвертый слой, из которого состоит а, 那么, Хорошо, да? Но на этом, конечно же, мы не заканчиваем, потому что здесь еще имеется два очень важных слоя. А, также здесь имеется флуоресцентный клей. 看他这个上面的焦, который наносится на слой. ]化学的焦. Обратите внимание также, что э, вот э, клей, если из некачественного материала, то он очень сильно может прилипать. Может. Итак, сейчас мы приготовили два э, стакана с кипяченой горячей водой и посмотрим, сможет ли э, справиться с воздухопроходимостью данные слои. Итак, наша задача сейчас наглядно продемонстрировать именно функцию воздухопроницаемости нижней пленки. Все мы также, конечно же, понимаем, если функция воздухопроницаемости находится на очень низком уровне, то как раз таки в местах, где мы используем Uh, прокладки очень душное состояние происходит, нехватка кислорода. Обратите внимание сейчас, что uh, стакан, uh, который располагается на ]来 ,来, прокладке компании ФАХО, он начинает мало-помалу по постепенно запотевать. То есть горячий пар начинает подниматься наверх сквозь данный слой прокладки. Uh, можете ли вы это наблюдать? Данный стакан уже запотел изнутри, а второй стакан остался без изменений, прозрачный. Можете ли вы сейчас это наглядно видеть? Посмотрите, чем дальше, тем больше состояние запотевания стакана происходит. Поэтому, если вы используете прокладки корпорации Фох, вы можете быть спокойны за воздухопроницаемость данных пленок. Ну, а если же используются прокладки, которые не обладают данной функцией именно воздухопроницаемости, в дальнейшем, конечно же, вот нехватка кислорода и вот такое душное состояние негативно скажется на здоровье. А можете еще раз наглядно посмотреть. Uh, Наверняка сейчас вам видно даже намного лучше. Вот так вот, приблизив, uh, вы можете наглядно видеть именно состояние запотевания uh, стакана, который располагается над прокладкой корпорации Faho, и uh, стакана, который не запотевает uh, Обратите внимание, что uh, запотевание стакана, конечно же, происходит из-за uh, поднятия наверх. Uh, горячих паров, да, которые как раз таки легко проходят сквозь данный слой. Okay Хорошо, дорогие друзья. Также мы должны с вами понимать, на чем держатся все эти слои, из какого клея все это состоит. А, корпорация Фахоу при использовании а, функциональности а, клея использует флуоресцентный, абсолютно безопасный химический а, и безопасный для окружающей среды клей. И, как раз таки а, клей прокладки иного бренда. Если же состоит из некачественного материала, из переработанного, то в дальнейшем это также вызывает очень негативное состояние. 这种椒, функциональной самой прокладки. 嗯, 呃, если же, например, 呃, клей некачественный и располагается 呃, в моменты 呃, менструального цикла 呃, в в вагинальных местах то это конечно же в дальнейшем может спровоцировать загрязнение и заражение прокладки соответственно гинекологические заболевания в последующем как раз таки клей который используется корпорации FAHO он абсолютно безопасен даже если его съесть человеку ничего не будет, потому что он uh, из химически uh, правильных составов. Поэтому, дорогие друзья, uh, наглядно сейчас вам продемонстрировав возможности uh, данной uh, гигиенической прокладки, мы можем с легкостью сделать вывод. Поэтому, мы можем сделать вывод. Гигиеническая прокладка по сравнению с общедоступными продуктами на рынке превосходят по своим функциональностям, герметичности, составу материала, скорости впитывания и так далее. Это делают женщин более непринужденными в естественных условиях природы. Поэтому, дорогие друзья, обязательно мы должны радовать себя качественными подарками, либо же радовать своих близких. 呃, также, дорогие друзья, помимо 呃, прекрасного 呃, использования гигиенических прокладок, корпорация Фохо предоставляет возможности использования не менее превосходных оздоровительных тампонов Гуйфэйбао. Также, дорогие друзья, помимо прекрасного использования гигиенических прокладок, корпорация предоставляет возможности использования не менее превосходных оздоровительных тампонов на uh, самом деле, я по секрету вам скажу, что оздоровительные тампоны Гуй Файбао ⁇ это одна из моих самых любимых видов продукции. Uh, почему? Потому что внутри uh, в компонентах содержится большое количество uh, китайских традиционных лечебных uh, компонентов. Конечно же, у проявления гинекологических заболеваний имеются свои различного рода проявления. Например, когда происходит большое скопление внутри данных органов. Скопления, например, оставленные после половых актов. 啊, также остаточные выделения после родов. 啊, также когда 啊, роды 啊, заканчиваются, да, потом все равно остаются различного рода выделения, которые могут негативно отразиться на организм. Если же все данные 啊, токсины не выводить, Uh, в дальнейшем это очень быстро может привести к проблемам. Uh, uh, также uh, еще uh, имеются различного рода другие факторы, которые на это влияют. Поэтому, дорогие друзья, если вы не хотите, чтобы наступали различного рода гинекологические заболевания, обязательно, помимо прокладок корпорации ФАХО, обязательно используйте оздоровительные тампоны. Давайте я сейчас вам также продемонстрирую, как выглядят данные тампоны изнутри. Очень красивые, прекрасные. Очень большое количество а, традиционных китайских а, компонентов а, в них а, содержится. А, конечно же, тампонированные капсулы а, после того, как вы их достаете, помещаются в шейку матки. И лекарственная сила очень быстро достигает а, очага поражения при этом очищая как раз таки от всех ненужных факторов и остатков наши половые органы. Помимо всего этого очень сильное оздоровительное воздействие оказывается на жаропонижение и детоксикацию. Также сокращается влагалище. Наверняка при вот таком сокращении влагалища это Конечно же, не может не радовать мужчин, не может не радовать мужей. Uh, я очень часто встречался с такими ситуациями, когда после uh, рождения детей женщины, женщины, женщины жаловались на то, что половая жизнь ухудшилась. Однако, если вы будете использовать данные оздоровительные тампоны, подобного рода вопросы вас не будут беспокоить. Также, помимо всего этого, происходит активное кровообращение и рассеивание застоев кожи. Регулирует внутреннюю секрецию и регулирует энергию ци крови. Также помимо всего этого происходит отсрочка наступления. минопаузы. Поэтому очень многим женщинам, которые используют данные тампоны, невероятно просто нравится их эффект. Помимо всего этого нравится также и мужчинам тот эффект, который получает их милые дамы. Нравятся и мужчинам, и женщинам также еще по одному фактору. Потому что при их использовании возникает увеличение сексуального желания. И также происходит замедление старения. Итак, теперь я бы хотел вам немножечко рассказать о большом количестве китайских традиционных компонентов, из которых состоит данный тампон. Bingpian, gong, chan, wang, sen, hua, Основные ингредиенты – это экстракт семян драконового дерева, также это экстракт корня ревеня, а также это экстракты плодов жгун корня Монье, акация Катихун, также это Соло пендра, а помимо всего этого Барнейская комфора и так далее. 啊, все это в совокупности дает отличную возможность для того, чтобы 啊, мы поддерживали хорошее состояние здоровья, наших половых органов. 清除我们子宫的垃圾. Самая основная 啊, функция, еще раз я 啊, озвучу ее, именно очищение 啊, ненужных 啊, материй, которые скапливаются в матке. 那么还有一个功效, 就是, а также происходит смягчение и возвращение эластичности влагалища, замедляет старение, улучшает состояние кожи, также противовоспалительное средство и стерилизация, помогает держать наше Здоровье, uh, здоровье наших uh, женщин, девушек в очень крепком, хорошем состоянии. И заметьте, помимо всего этого способствует uh, разрешению проблем с uh, рождаемостью детей. Uh, наверняка также есть среди вас люди, которые спросят, ну если, например, нету никаких заболеваний, 正... можно ли использовать? Uh, любая женщина, любая девушка 呃, даже должна их использовать для хорошего состояния здоровья. Потому что это как раз таки может предотврат, предотвратить от возникновения различного рода заболеваний, таких как вагинита. Даже если имеются другого рода проблемы, также можно использовать. 呃, например, цервицид. <гонгинзе> а, проблемы с а, эрозией шейки матки <Шулангурганзе> Проблемы а, с воспалительными заболеваниями органов малого таза <гонгинзе> а, Проблемы эндометрита <гонгинзе> а, Проблемы с менструальным циклом, а также боли, которые возникают при менструальных циклах <гонгинзе> Также это проблемы связанные с миомой матки <гонгинзе> а, Проблемы с кистой яичников также это проблемы, связанные с полипами матки Также это шрамики, такие, которые остаются после родов После родовые вот эти вот растяжки 只要你使用一次, а также пигментные пятна на лице, поэтому если вы хотите себя обезопасить или хотите разрешить подобного рода заболевания, обязательно используйте оздоровительные прокладки корпорации Fahol. Вот а, такая вот замечательная продукция помогает во всем мире большому количеству людей оставаться в хорошем расположении духа, в прекрасном настроении и а, с хорошим состоянием здоровья. Милые дамы, дорогие друзья, я очень надеюсь, что сегодняшние познания о, о, о замечательных великолепных прокладках и также о здоровительных тампона, корпорации ФОХО дадут вам очень большую пищу для ума, а также подарят всем нам хорошее здоровье. Если вы хотите улучшить половую жизнь в своей семье, если вы хотите улучшить состояние здоровья, не задумываясь, используйте данные разновидности продукции. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы немало поговорили уже о составляющих данной продукции, поэтому все, что мне остается вам сказать, до скорых встреч!